Позвольте представить вам комплект программ для email-маркетинга и почта Studio. Я собираюсь показать вам некоторые функции программы и почта Studio, такие как сбор адресов электронной почты, работа со списками адресатов, рассылка сообщений и отслеживание количества прочитанных сообщений и переходов по ссылкам. Первое, что я сделал, создал новый проект, назвал его и «Почта-демо». Дважды я кликнул по названию и вижу, что первое, что мне нужно сделать, это импортировать адреса электронной почты, по которым я буду делать рассылку. Теперь я кликаю здесь, и вы видите, что есть несколько способов добавить адреса в программу. Например, из интернет-сайтов, из текстовых файлов или Outlook. Можно поискать адреса в группах новостей или получить контактные данные владельцев сайтов из базы данных UIS. Можно также собрать email из файлов кэша вашего браузера, а также есть Subscription Manager для добавления адресов из формы подписки на сайте. Сейчас я хочу показать вам, как получить адреса из интернета. Допустим, нас интересует форум о собаках, из которого мы хотим извлечь все имеющиеся адреса электронной почты. Вставляем адрес здесь и нажимаем на кнопку «Начать поиск». И программа начинает сканировать все страницы сайта. В правом нижнем углу видно, сколько страниц просмотрено и сколько есть на сайте. Программа просматривает все страницы, связанные с той, на которую вы указали как стартовую, и находит все адреса электронной почты. Останавливаем поиск и у нас есть список найденных адресов. Теперь я нажимаю «Вернуться в студию» и найденные email перенесутся сюда. Вот вы видите 7 контактов. Первое, что я хочу сделать – выяснить действующие ли это адреса. Для этого я нажимаю «Проверить адреса». Теперь нажимаю «Проверить» и программа проверяет действительно ли собранные адреса электронной почты существуют. Проверка закончена и я возвращаюсь в почту в студию. Сейчас вы видите, что 6 из 7 имейлов e оказались действительными. Теперь, если я нажимаю «Править список адресов», у меня есть вариант «Основной список» и будут показаны все 7 собранных адресов. Но если я выбираю «Проверенный» как «Основной», будут использоваться только подтвержденные адреса. Мне нужны только рабочие адреса, и вот у меня есть список из 6 адресов. Я нажимаю правую кнопку мыши и открывается контекстное меню. Я могу нажать «Добавить адрес» и вручную «Добавить адрес электронной почты». Я могу редактировать, удалить, добавить дополнительные адреса из файла, вставить адреса из буфера обмена или сохранить список. Я могу добавить столбцы, например, имя, адрес или друг, любая другая информация. Опять-таки можно добавить еще контактов из Outlook, Интернета, групп новостей или базы Хуиз. А сейчас я возвращаюсь к проекту. У меня есть список адресов для рассылки и следующее, что нужно сделать, это создать и отправить рассылку. Кликаю здесь и запускается и почта Mailer. Открывается пустое сообщение, над которым можно работать, используя встроенный редактор. Я выделю слово, сделаю его жирным, выделю курсивом, подчеркиваю, выберу любой другой шрифт. В общем, можно делать все, что можно делать в HTML. Вы также можете работать непосредственно с HTML-кодом. Текстовая часть позволяет увидеть, как будет выглядеть сообщение, если у получателя в электронной почте отключен HTML. Оставьте здесь галочку и текст будет обновляться из HTML-сообщения, которое вы создаете. А закладка «Просмотр» покажет вам, как будет выглядеть сообщение для получателя. Но если вы не хотите делать все с нуля, можно создать новое сообщение на основе одного из шаблонов. Их достаточно много, и можно создать собственный шаблон на основе дизайна своего сайта. Текст можно как угодно редактировать, и он уже отформатирован, так что создать сообщение очень просто. Внизу есть ссылка для удаления получателя из списка рассылки. Рекомендую ее оставить. Еще я зайду в сервис отслеживания рассылки», потому что мне важно знать, читают ли получатели мои рассылки и переходят ли по ссылкам в них. Теперь у меня есть список получателей, есть готовое сообщение, но лучше сначала отправить тестовое сообщение, чтобы увидеть, как оно будет выглядеть. После того, как я убедился, что все работает, я могу нажать кнопку «Начать». Идет отправка, сообщения отправлены. После того, как прошло достаточно времени, чтобы люди прочитали рассылку, я могу отследить результаты, перейдя в сервис «Отслеживание рассылки». Кликаю «Показать собранную статистику» и в браузере открывается вот такая страница со статистикой компании. Здесь указано, сколько сообщений отправлено, сколько открыто и сколько было переходов по ссылкам. Ниже есть таблица со статистикой по дням и по всей компании. Так что и Почта Студио – это полный комплект инструментов для интернет-маркетинга, начиная со сбора адресов и заканчивая работой со списками адресатов, их проверкой, созданием сообщений и даже оценкой эффективности ваших рассылок.